Как раскрутить себя, свой сайт, продвинуть продукт или реферальные ссылки? Как получить многомиллионные просмотры видео, привлечь сторонников, рекламодателей или вывести свои видео в тренды? Этими и многими другими вопросами задаются не только новички, но и топовые блогеры, зарабатывающие сотни тысяч долларов в месяц. Одним из самых популярных и действенных способов продвижения является коллаборация или, проще говоря, взаимопиар. Все блогеры и люди шоу-бизнеса используют взаимопиар для быстрого продвижения друг друга, увеличивая свою аудиторию и зарабатывая при этом серьезные дополнительные доходы. Однако, если для известных людей или ресурсов взаимопиар является отличным и уже обыденным решением, для других он не будет столь эффективным или займет немалые финансовые и временные затраты. Идея «Революмакс» — в том, чтобы предоставить людям бесплатный, массовый и самый эффективный способ взаимопиара, используя возможности многоуровневого структурирования. Площадка Revolumex создает вам актив и обеспечивает гарантированные, живые просмотры ваших видео, сайтов и постов в социальных сетях. А многоуровневое структурирование позволяет распространяться вашей информации со скоростью геометрической прогрессии, что создает вам не разовый, а постоянно растущий результат от коллективных действий. Реализовано это в виде восьмиуровневой реферальной системы и заданий, которые вы добавляете людям, желающим так же, как и вы, раскрутить свои ресурсы или свой бизнес. Рассмотрим пример, как это работает. Вы начинающий блогер и у вас всего 500 подписчиков. Зарегистрируйтесь в Revolumex, добавьте свое видео для продвижения, расскажите об этом своей аудитории, поделившись с ними своей реферальной ссылкой. Если среди них найдется всего 9 человек, которые также ищут возможности продвижения, а они и все последующие смогут поделиться информацией уже со своими людьми, среди которых также найдутся по 9 человек, на восьмом уровне ваш актив, ваша аудитория составит более 48 миллионов людей, которые посмотрят ваше видео не менее 48 миллионов раз. Задания считаются выполненными в течение одной недели, а это значит, что у вас есть выбор оставить текущее задание или сменить его на другое, каждый раз получая не менее, а более значимый результат. Если вам непонятно, откуда берутся эти цифры, смысл продвижения в Revolumex прост. Вы просматриваете не более 8 ресурсов, вышестоящих вас 8 человек, а ваш ресурс просматривает уже сеть из восьми уровней, нижестоящих вашей структуре людей. Благодаря тому, что многоуровневое структурирование развивается в геометрической прогрессии, в результате вы получаете снежный ком из множества людей в сети, продвигающие свои ресурсы и ваши одновременно. На этом возможности Revolumex не заканчиваются. Все базовые функции взаимопиара, о которых вы только что узнали, абсолютно бесплатны. Однако для более продвинутых пользователей есть дополнительные платные опции стоимостью 17 долларов в год. Для большинства людей они могут не понадобиться, если только 5% людей из предыдущего примера захотят их приобрести. Ваш пассивный доход внутри Revolumex составит почти 9 миллионов долларов в год. Как это работает? С каждой оплаты годового тарифа стоимостью 17 долларов система распределяет 13 долларов 8 вышестоящим людям в следующей пропорции. С первого уровня вы получаете 3 доллара, со второго по седьмой по одному доллару и по 4 доллара вам поступает с восьмого уровня. То есть если по вашей реферальной ссылке зарегистрировались 9 человек и только одному из них понадобится платный тариф, вы мгновенно заработаете 3 доллара. Если же далее только 5% из зарегистрированных людей понадобится дополнительные возможности, вы станете зарабатывать по одному доллару, вплоть до 7 уровня, что в сумме составит 269 тысяч 40 долларов. С 8 уровня вы получаете по 4 доллара, и сумма вашего дохода составит более 8,5 миллионов. Кроме этого, одновременно с восьмиуровневой системой структурирования в Revolumex существует бесконечная бинарная система и еще одна дополнительная возможность получения пассивного дохода от 7 баллов, которые поступают уже с любого уровня оплаченных тарифов. Подведем итоги. Несмотря на то, что ваш пассивный доход в Revolumex может быть действительно большим, он вряд ли будет больше доходов от вашей узнаваемости раскрученных ресурсов на YouTube Инстаграм, ТикТок, Телеграм и так далее. В приведенном примере ваш актив составит почти 50 миллионов человек, которые будут просматривать или взаимодействовать с вашей информацией или рекламой, которую вы можете обновлять каждую неделю. Фактически, продвигая свои ресурсы с помощью Revolumax, вы создаете множественный и диверсифицированный источник дохода как от своих личных проектов, так и внутри системы. Добро пожаловать в Revolumax!